В основе жизни лежит борьба. Борьба с соперником. Борьба с самим собой. На их общем счету 9 олимпийских побед. 24 выигранных чемпионата мира. Светлана Хоркина. Александр Попов. Александр Карелин. Легенды мирового спорта. Чего им стоил спортивный олимп, знали только самые близкие. Благодаря им вся страна говорила. Мы победили! Наши чемпионы. Быстрее, выше, сильнее. С 18 февраля во всех кинотеатрах.